Одесса. Парикмахерская на седьмом фонтане. Парикмахер Арон Жутковец все время говорит с клиентом о политике. Заведующая парикмахерской замечает. Арон Григорьевич, зачем вы с клиентом во время стрижки разговариваете о политике? «Как зачем, Матильда Яковлевна?» «Это мое нао, я извиняюсь за выражение, хау, как говорят японцы. Я ему рассказываю все наши ужасы, у него волосы становятся дыбом, и мне легче их стричь». Иосиф Шмуклер и Семен Грызун на французском бульваре в Одессе проехали на машине на красный свет. Инспектор обстанавливает их и говорит – что надо платить штраф. Шмуклер говорит, скажите, а лауреатов Нобелевской премии вы тоже штрафуете? Спектр казарнул, можете ехать. Машина отъехала, грызун спрашивает Шмуклера. Иосиф, а ты что, лауреат Нобелевской премии? Нет. Но спросить я могу? Маргулис из Америки пишет письмо своему племяннику Изи в Одессу. Здравствуй, дорогой Изя. Решил написать тебе короткое письмо. Хотел также положить в него 100 долларов, но уже запечатал конверт. Йосик Гринберг приехал из Одессы на курорт в Кисловодск и сразу же зарядили дожди. Йосик тут же стал собираться домой. Хозяин гостиницы, в которой он остановился, удивился. В чем дело? Вы еще спрашиваете. Посмотрите на эту погоду. А у вас в Одессе тоже может идти дождь. Знаете, у нас в Одессе наш дождь для нас дешевле.